Это время. Я Кирилл Клейменов. Здравствуйте. Сегодня в программе. Безопасности много не бывает. Россия укрепляет армию в ответ на действия Америки. Главные задачи – новое оружие, социальные гарантии. Заявление президента на коллегии Минобороны. Защита веры. Украинские священники, которых преследуют власти, и националисты смогут получить убежище в России. Упрощенный порядок приемов гражданства одобрен Думой. Тем временем неканоническую церковь на Украине лихорадит с первых дней после самопровозглашения. Автокефалисты уже меряются, кто главнее. Отходное место. Свалки в нынешнем виде грозят экологической катастрофой. России нужна новая отрасль по переработке мусора. Как все будет? Хлеба не надо, зарплату давай. Голодают работники хлебозавода в Москве. Директор сбежал вместе с деньгами. Цена вопроса – 10 миллионов рублей. Первый шаг, чтобы ходить и дышать, Ангелине из Алтайской деревни нужна серия сложных операций. Семья надеется на ваше СМС со словом «Добро» на номер 5541. Владимир Путин выступил сегодня на коллегии.